Раз, два, три. Ура! Потрясающе вот не добавить не убавить за нашими спинами вот это не просто четырехполосная дорога оборудованная по всем а, канонам безопасности это новый стандарт по которому нужно строить такого рода объекты в зонах жилой застройки здесь живут молодые семьи с детьми здесь живут ветераны участники Великой Отечественной войны я просто сам был у них дома еще два года назад полтора года назад и это было невозможно жить в таких условиях, потому что здесь не было дороги, сюда не ходил общественный транспорт, зимой такси даже не ездило, потому что никто не занимался содержанием улично-дорожной сети этого целого микрорайона. И благодаря национальному проекту безопасной качественной автомобильной дороги, благодаря Минтрансу России и Росавтодору Курску, Курской области были выделены дополнительные средства. И сегодня мы в торжественной обстановке вводим в эксплуатацию этот востребованный объект. Нам необходимо продолжить строительство и обеспечить выход с этой развязки, где мы сейчас с вами находимся, на западную часть обход города Курска.